приветствую подписчиков и гостей моего канала с вами Ирина в сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной бант из репсовой и атласных лент кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла репсовую ленту с рисунком ее видите и мне понадобилась такой ленты 67 сантиметров ширина ленты два с половиной сантиметра для банда также я использовала атласную ленту ее мне понадобилось 27 сантиметров и цвет я сочетала с рисунком крепсовой ленты еще взяла черную атласную ленту и мне ее понадобилось 54 сантиметра. Хотя у репсовой ленты изнанка черная, но мне хотелось шелкового блеска. Еще нужны для работы канцелярские зашины, иголка с ниткой, зажигалка, ножницы и, конечно же, клеевой пистолет. Итак, приступим. Я нарезала две пары отрезков по 13 с половиной сантиметров и две пары отрезков по 20 сантиметров длиной еще понадобился кусочек ленты в 14 сантиметров для оформления серединки банта итак начнем с нижних Петель. Для этого я складываю отрезки изнанка к изнанке и оплавляю один край с одной стороны. Второй я пока трогать не буду. Затем свожу нижние срезы в одну линию. Вверху у меня образуется треугольник. И левую сторону этого треугольника я немножко подогреваю огнем зажигалки и придавливаю, то есть фиксирую это положение. Теперь отворачиваю правый конец ленты назад и теперь я зафиксирую уголочек вверху. Теперь правый конец ленты накладываю на левый конец. У меня получается вот такая петля. Видите, черная лента немножечко выдвинулась. Вот для этого, поэтому я и не заплавляла противоположный срез. Одна петля готова. Точно так же и делаем Вторую петлю но теперь я буду немножечко оплавлять правый скат угла и теперь с левой стороны тоже немножечко уголочек подо мной чтобы он держал хорошо форму и теперь левый край ленты накладываем на правый у меня получается две детали в зеркальном отображении а теперь сделаем верхние петли банда складываю ленты изнанка к изнанке оплавляю один край и теперь делаю петлю при этом петля идет справа налево пока не закреплю в таком положении а эта петля будет наоборот, слева направо. Вот сделайте так, и вы никогда не запутаетесь, если вам нужны детали в зеркальном отображении. Теперь я верхний конец ленты вот так продеваю внутрь петли, подтягиваю свободный конец, а внизу у меня отверстие такой ширины, чтобы лента свободно в него проходила, чтобы она не сжималась. Вот так лежала ровно. И теперь свободный конец я просто отверну вот сюда. Внизу конструкции. И получается у меня вот такая деталь верхнего банта. Пока Покаменность я оставлю в таком виде. И покажу, как сделать вторую деталь. Теперь здесь точно так же. Сейчас я немножко подправлю ленту, чтобы она лучше лежала. Вот. И теперь левый край вдеваю в это отверстие. Подтягиваю узел, но не сильно. И получается у меня вторая деталь в зеркальном отражении. Поправим ленту и теперь лишние кончики я обрежу, ориентируясь по кромке. Вот верхнюю кромку ее видно, вот эта кромочка. Вот по ней я и ориентируюсь. Срезаю, а срезы оплавлю огнем и здесь я вам скажу не надо увлекаться слишком обработкой огнем потому что репсовая лента жесткая и чем больше вы будете чем старательнее оплавите тем потом труднее будет собрать бантик будет такой жесткий рубец и здесь тоже вдоль кромки срезала лишнюю ленту Вот. И здесь у меня получается тоже две зеркальные детали. Ну, теперь смотрите, как я буду складывать. Это один вариант может быть бантика, когда вот так расположены цвета. А можно сделать таким образом. Рядом черный и малиновый. Здесь я выкладываю уголочки к уголочкам, видите, с одной и с другой стороны. И теперь уже по длине верхней петли я буду срезать вот эту лишнюю. Вот эту часть я обрежу. Же срез обработаю огнем и закреплю зажимом здесь делаю то же самое совмещаю уголочки с одной стороны с другой стороны И лишнее убираем. Теперь соберем нижние части. Самым обычным образом набираем на ниточку с иголкой и стягиваем. Нижние петли банда готовы и их длина 10 сантиметров. Теперь соберем верхние петли банда. Здесь я делаю буквально 4 уколы иголкой. Вот один, второй, третий и четвертый. Деталь маленькая, мельчить здесь никак, потому как много слоев и получается очень толстым. И вот у меня получается посередине волна, складочка и бантик будет смотреться хорошо. С этой частью делаю то же самое. Части бантика готовы. И их я буду склеивать горячим клеем. Вот детали уже держатся хорошо. И можно их приклеить к нижнему Теперь сделаю серединку. Ленту я складываю вдоль пополам и завязываю обычный узелок. Только его. Не затягиваю туго. Вот, тяну до тех пор, пока у меня сформируется пирамидка. Вот, видите, да? Теперь срезы обработаю огнем с одной стороны и с другой. И таким узелком я перекрою центр соединения наших петель и вот бантик готов таким бантом можно украсить ободок зажим для волос сумку шляпку панамку что угодно банту тоже можно придать разную форму можно сделать его вот таким плоским а можно вот так выгнуть вниз, и он будет смотреть. Вот такая форма очень годится для ободка. Видите, полукруг получается. Ну вот в принципе и все. Вот еще один такой же бантик в другом цвете и расположены петли по-другому. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А я благодарна всем, кто посмотрел мое видео, кто оставил комментарий под этим роликом. Желаю всем творческого настроения. С вами была Ирина и до новых встреч!